Всем привет! 5 июня Юлия Лепницкая отмечает 20-летие. Отличный повод, чтобы поздравить ее, рассказать, чем живет звездочка. Мама Даниэля верила в дочку всегда, даже когда она была совсем маленькой. Так получилось, что воспитывала она Юлю одна, и дочка с мамой были просто одним целым. В Москву они переехали 10 лет назад. Мама понимала, что ребенку очень нужен хороший тренер. Юля как-то обронила... Фразу, что ей нравится Этери Тутберицы, и они поехали. Юлия очень любила лед, но тот спор, который обрушился на нее в столице, был ей не по плечу. Впереди моя Сочинская Олимпиада, а у Лепницкой был реальный шанс покорить ее. На пути к Сочи лежала целая цепочка эмоционально гиперзатратных соревнований, гран-при со всеми его этапами и финалом, чемпионат России и мира среди ньюоров Первенство России, а Юля в детстве не совсем правильно поставили прыжки. И при ее феноменальной природной растяжке с прыжками постоянно были проблемы. И это видели острые глаза профи, в том числе подмечала Татьяна Тарасова. Так что все свободное время уходило на корректировку прыжковой техники и отработку скольжения. Напряжение достигло апогея года за полтора до Олимпиады. Травмы, тренировки, новые травмы. Да какие! Удар подбородком об лед и привел к сотрясению мозга. В другой раз защемила нерв. Слишком высоки были нагрузки. Она была ребенком. Она маленький трогательный интроверт. Все привыкла держать в себе. Особенно плотно сжимала она губы тогда в дикий предолимпийский период. Бупертант ударил по гормонам началась прибавка веса. Знаете, такое бывает, когда вроде ничего не ешь, а пухнешь на глазах, как по волшебству. Это и творили гормоны с Юлей, а прибавка веса означала невозможность прыгать. Так что Юля Лепнинска примерно год фактически жила на одном только эфире. От постоянных лишений крыша съедет у кого угодно, а Юля держалась, не показывала виду. До Олимпиады оставалось рукой подать. Надо было дотерпеть. Но именно тогда у Юли начались расстройства пищевого поведения. Так называют эти трудности специалисты. Страшное слово «анорексия» прозвучало впервые именно тогда. Но беда еще не встала в полный рост. И Сочи еще не случились. Прелестная Юля стала ясной звездочкой Олимпиады. Она чемпионка. Маленькая, серьезная, бровки домика, сосредоточенный взгляд, искрящийся временами глаз. Трибуна ревели, все сошли с ума от Юли Лепницкой. А маленькая, скромная девочка-интроверт была совершенно не готова к такому вниманию. Лепницкая была очаровательна, и людям хотелось сказать ей об этом. Признаться в том, что она вызывает восхищение, оказать внимание. Она девочка стала хитом и трендом. Ее рвали на части, тащили в телестудию, брали интервью, штурмовали ее страничку в соцсети и взламывали аккаунт, пытались дотянуться и до ее телефона. Она не могла спокойно пройти по улицам, спокойно говорить. Внутренний ужас нарастал. Вот она, плата за любовь. Теперь одиночества у нее не было вообще никакого. Оно так нужно, иногда. Она перестала понимать, что происходит, и все посыпалось. После Олимпиады она уже не любила, а только терпела лед и жила с ощущением, что ее высасывали. А главное, ей стало все равно. Она еще держалась тогда, хотя и было очень трудно. Признавала, что прыгает не идеально, но в ней появилась какая-то вялость. Внимание по-прежнему было столько, что справиться с этим грузом девушка просто не могла. В декабре 2014 года она стала девятой на чемпионате России. За булькой засвистели вокруг доброхоты. А, дутая чемпионка ничего не может. И тогда она скажет, что подумывает и не закончили карьеру. А параллельно нарастало напряжение между Юлей и тренером хотя тот берется и уверяла, что ко всем воспитанницами относится одинаково и работает с одинаковой силой. У окружения Юли сомнения в этом были, отношения накалялись. Примерно в это время Юли заинтересовался Петр Макаренко, владелец компании «Телеспорт». Он, по сути, стал теневым инвестором Лепницкой. Вкладывал деньги в нее, как в бизнес, чтобы потом зарабатывать на нее популярность. Внедряя образ прелестной Юли в рекламу. Хотя полностью рекламный потенциал Лепницкой реализован в итоге не был. Ей удалось неплохо заработать на сотрудничестве со спортивным брендом. Другие бренды к ней как-то не пришли. В итоге летом 2015 года Лепницка уехала в США. У нее появились новые тренеры. Все это было очень тяжело для психики, предельно измотанной девушки. Окончательное расставание с Этери Тутберидзе произойдет через несколько месяцев. Врачи скажут, что к моменту расставания Юлия Лепницкая была перетренирована, чем и можно было объяснить ее неудачные выступления. Своя правда была и есть у всех. Тутберидзе тоже устала от вмешательств в пресс мамы Юли. Прессинга, отсутствие взаимопонимания. А Юле тем временем накрыл, накрыла новая волна общественного интереса. По телевизору начал мелькать мужчина, называвший себя ее отцом. Здоровье трещало. Леплицкая совершила еще один рывок. В это время она работала с Александром Жулиным. И он не мог нарадоваться переменам. Юля вдруг будто на втором дыхании начала сбрасывать вес, вернулась в форму. Но все это было непросто. Отказ от еды напомнил организму о его старых проблемах. И анорексия, как медицинская проблема, стала в полный рост. Юля не могла есть, употреблять пищу, ее заново научили в Израиле. За три месяца тяжелого лечения. Она оказалась сильной и, не побед... и победила сама себя. И даже попыталась вернуться в борьбу. Вышла на московский этап гран-при. Лепницкая все понимала. У нее не было шанса попасть в финал. Но надо было просто напомнить о себе. Что происходило у Юли внутри? Как она справлялась с собой своими страхами, опасениями, болями? от всего, что выпало на нее плечи. 5 ноября 2016 года голова кружилась, не просто исходавшая, а иссушенное тело не слушалось. Тренер Алексей Урманов массировал ей мышцы перед выходом на лед, но через 3 минуты и 8 секунд она остановила программу. Правой ноги будто не было, а потом собралась и завершила произвольную, и упав при приземлении. Это стоило ей 6 баллов. Их конечно, их, конечно же, сняли. Трибуны плакали, а она заставляла себя не реветь, ожидая оценок. Маленькая, сильная и предельно из изломанная большим спортом девочка. Больше коньки она не надевала, а потом сказал, что налет ее не тянет. Неожиданно и потрясающе здорово Юлия Лепницкая от, э, комментировала в эфире Московский этап гран-при в э, «Одноклассниках». Ее танец, вошедший в историю как танец девочки в красном пальто на музыку из списка Шиндлера, был, останется потрясающим, пронзительным и щемящим. Все это... Репертные точки ее пути. Такого короткого еще, но и такого плотного, насыщенного событиями. 5 июня маленькой дюймовочки сочинской принцессы Юли 20. И чем бы она ни занималась, хочется пожелать ей огромного счастья, успехов и любви. И извиниться за ту бесцеремонность, с которой лезли в ее хрупкую душу и поклонники, и СМИ. Она ушла из спорта, но... Олимпийская чемпионка останется навсегда.